Всем привет, с вами Чинтрикоин, и сегодня у нас обзор рынка на 5 апреля 2023 года. Перед тем, как начать обзор, я хотел бы поговорить про предыдущий видос. Я вижу, многие люди пытаются найти фразу, и у многих это не получается. Они начинают уже скачивать видос, там шастать по звуковым дорожкам. Там смотреть метаданные, закидывать видос куда-то в искусственный интеллект для чего-то. Там программирование, блядь, короче, там вообще, ну, ебань полнейшая. Дам две подсказки. Первое, не нужно лезть для первых слов вообще в видос, ну, грубо говоря. Все находится на поверхности. Посмотрите шире не нужно смотреть только на иконку видоса второе половина видоса была создана искусственным интеллектом то есть то как спрятаны сидфразы, фразы помог нам сделать это искусственный интеллект поэтому там есть пять вариантов в пяти вариантах по 12 слов то есть есть самый легкий вариант для того чтобы найти сидфразу, фразу а есть самый сложный вариант вы себя загружаете. Не нужно. Смотрите просто шире. Да, действительно, в звуковой дорожке есть 12 слов, но это самый, наверное, один да, из самых сложных вариантов нахождения сид фразы. Есть варианты куда проще, и они также кроются в видосе. Будьте внимательными. И опять же говорю, смотрите шире. А теперь Обзор. Поехали. Итак, начнем с чистого листа. Биточек. Дневка. На дневке опять же мы видим вот этот э, рост. Я говорил, что после этого падения будет рост. Здесь мы зажались в некотором таком плейте. Вот где у нас есть девиация снизу, девиация сверху, подход к верхним границам, а, есть много ликвидности сверху. А вот здесь у нас есть свипнутая ликвидность. Очень походит на распределение, скажете вы. А, да, походило бы на распределение, если бы у нас а, сейчас произошел пересвип. Вот, поэтому крути не крути, 29 200, ну это то, что я ожидаю 100%. Не знаю, как оно будет на самом деле, но пока ожидаю именно так идем на 4 часа на четырех часах у нас перекрыты все имбалансы новых имбалансов мы видим не создают вот новостные приколы вертолеты на четырех часах это было кстати очень интересно вот а, пару дней назад мы перекрыли вот этот имбаланс создали такой вот свип ровно в 05 а, нашего ордер блока илюша не дает мне записать обзор Петух, в принципе все понятно я ожидал бы тест 05 либо же еще один подход к 05 вот так и так уволил илюшу продолжаем я бы ожидал отсюда реакцию вот что у нас сверху сверху у нас опять же компрессия которая накапливается а я думаю ближайший поход 0.5 вот этого небольшого вик элемента то есть 0.5 и перехай ну грубо говоря примерно так что у нас снизу у нас ближайшие свипы сняты то есть у нас не создалась новая ликвидность этот свип мы сняли а ликвидность осталась только вот здесь и ниже уже где им баланс и вот до уровня примерно до уровня примерно 23 888 вот, в ближайшее время я бы ожидал только перехай. Возможно, возможно, не отрицаю, что а, будет поход и ниже 0.5, потому что здесь у нас есть такой небольшой а, пул, полка. Вот, я бы ожидал а, два варианта. Если мы подходим сразу же импульсивно вниз, то я ждал бы снятия вот этой небольшой полки. Если же равномерно, без новостей, без какого-то влияния на маркет, то есть без залива бабок подходим плавно к вот этой зоне, то ожидал бы перехай. Идем на intraday таймфреймы. Что у нас сейчас торговать-то, ебаный сыр? Сейчас у нас есть снятие ликвидности сверху а также образование вик-момента а, вот так снизу мы видим что скапливается ликвидность я бы подождал опять же вот такой вот подход и здесь бы уже искал бы вход в сделку но это 15 минут в принципе здесь и ждать то нечего возможно доход был бы 1.5 м таймфрейм но а пока ожидаю подход в 05 тогда уже поход ниже если же нет то ожидаю примерно заход в вот эту зону вот здесь у нас также не снятая ликвидность здесь уже по ситуации я бы смотрел даже вот так поэтому все указывает на то чтобы сходить сейчас немножко ниже ну и подойти к 05 на начать на 4 часах. В ближайшее время 0.5. Поход ниже. Если здесь не останавливаемся, делаем а, флип а, момент. Если делаем флип, то после флипа ожидал бы вот такое движение. Пока что целюсь на 0.5. Здесь а, в паблике буду давать а, трейд. Если успею, если сам зайду, а буду давать трейд. Вот. РР примерно 17 неплохо. Топ 1.0.11 и 1.85. Неплохо, но это все примерно. Мы не знаем, что будет в будущем. Возможно, уже видос вышел, и уже эту сделку мне налило. Вам не успел дать. Ну, ничего, бывает такое, что я поделаю. Я всегда записываю обзоры, блядь. И ровно ну, до загрузки видоса, уже пол обзора отработала Вот. Но сегодня я ожидаю либо 30 тысяч, либо подход к. Ну, грубо говоря, 30 тысяч, это, я имею в виду, 29100, 29200, либо же подход к 27. Вот, по битку, в принципе, понятно. Посмотрим альту. Так, по ВУ у нас есть очень интересные моменты. Я давал э, вот такие зоны паблики, девиации сверху. Все интересно, все отработало, все хорошо. Как вы знаете, мы стали партнерами ву, ВУ Нетворк в принципе, на ближайшее время до 0.3.04 есть куда расти. Буду держать эту монету на споте. Итак, что у нас по ву? У нас здесь очень красивая эта монетка ходит. У нас есть ордер-блок. Зона, от которой я бы ожидал поход вверх. Также есть ликвидность. Сверху у нас есть красивый вик вот, плюс снятая ликвидность на дневке я бы подождал такого похода и вот такого похода вот, мы видим, что она сейчас в последнее время очень волатильная, это очень хорошо а на интродей таймфреймах я даже не знаю, в принципе, что здесь торговать монетка просто делает ебейшие проценты за день вот у нас есть такой вот заполнение у fill было я думаю что есть что-то для входа нужно смотреть при подходе и заходе в зону дочь свип и пошел не забываем что на бинанс подали иск на миллиард долларов поэтому сейчас стоит смотреть за монеткой бинби она тоже может показать хорошие результаты. И как мы помним, каждый иск на Binance заканчивался огромным пампом. Это я так говорю к слову. Чтобы вы не фудили. И там не писали, что все скамится. Ну, понятное дело, что Binance это полнейшая скамина. Но, опять же, это биржа номер один пока что в мире. И никто ее не переплюнул. Даже какая хуевая она бы не было здесь у нас есть имбаланс неплохой вот также здесь есть имбаланс поэтому я ожидал бы сейчас похода вниз для ретеста в принципе волатильность сейчас никакая поэтому ЛТФ смотреть, смотрите думаю сейчас не стоит давайте я покурю и под конец мы обсудим последняя новость и почему вообще биток начал расти вот ну тупо грубо говоря без коррекции потому что в начале марта был небольшой крах финансовой структуры то есть падали американские банки европейские банки а курс скакал ну просто также были фуды по поводу отвязки used boost и так далее было очень много фуда очень много плохих новостей для мира фиатных средств а также вот вчера по моему был какой-то там арест вот этого рыжего короче трампа и все это ведет к чему к тому что крах вообще финансовой структуры неминуем что стоит ожидать в этом году я не буду говорить, что биткоин будет по 100 тысяч, потому что этого, скорее всего, не будет. Я могу лишь сказать, что отметку в 40 тысяч я бы хотел бы увидеть в этом году. На этом все. Всем пока. С вами был Чинтрикоин. Подписывайтесь на паблик, на канал и всем удачи, всем профитной торговли.